Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Я расскажу вам сегодня очень необычную, очень странное и очень, скорее всего, опасную нашу жизнь. Помимо того, что вы, наверное, привыкли знать, но не видеть, я вам сегодня показываю необычные видеосюжеты. Но что на самом деле я хочу вам показать и рассказать? Не так давно случилась необычная катастрофа, но про нее никто не скажет. На военную базу США два дня назад напали несколько существ. Что за существа и почему они напали на секретную базу, которую даже не знали часть правительства США? Это засекреченное и очень странное явление, которое случилось там. Множество существ, а около 27 штук, напали на самую засекреченную базу, которая находилась под землей. Туда можно только Пробраться через пещеру Но там нужен специальный вход Оказывается, что инопланетяне Уже фиксируются Около 18 Миллионов Существ На нашей планете Которые разбросаны по всему миру Они имеют человеческий облик Но что самое странное В этом Как они пробираются Вот на эту базу прошли 7 инопланетных существ, которые работали на правительство. Это уже не секрет. Но в том, что они сделали, вы не поверите. В этой базе была самое засекреченное оружие, которое было разработано еще в 1997. Но суть в том, что инопланетяне дали эту разработку людям. То есть, они заключили какой-то Договор инопланетяне дали оружие, но взамен они взяли ресурс наших, можно сказать, планет, а именно золото или алмазы или еще наподобие. Но это малая часть о том, что произошло. Оказывается, эту разработку только запустили в 2017 году, и оно работает. Необычное оружие может поражать... До 7 целей за раз. Что за оружие, вы не поверите. Но это оружие должно было быть на спутниках. Один спутник, который имел это оружие, прошел все испытания. Но случилось кое-что странное. 17 спутников было запущено тремя ракетами. И вы не поверите, на эти спутники были установлены это оружие, которое разрабатывалось В этой секретной базе Но пошло не так И случилось то, что я вам сейчас Все расскажу Инопланетяне решили уничтожить Эту базу, чтобы они не выпускали Это оружие Это оружие предназначено Для того, чтобы защищать Из космоса Не дружелюбных А можно даже сказать опасных НЛО И поэтому этот необычный момент случился не так давно с этой базы. 7 существ, которые мигом прошли в эту лабораторию, где разрабатывали оружие, все они уничтожили и даже забрали. Но эту базу не так просто было и войти, оказывается. Ее изнутри взломали эти рабочие рабы, как их называют. Они успели активировать проход, и эти существа, 27 штук, прошли через эти двери. Что там за разработка, никто не может объяснить, но случилось то, что и должно было случиться. Прежде всего, когда они прошли в эту лабораторию, они уничтожили 17 спутников в космосе. Эти НЛО, как их утверждают, атаковали защитную, можно сказать, оболочку земли. И они уничтожили эти 17 спутников, которые именно фигурально защищали нашу планету. Они хотели запустить 137 спутников. Для этого им надо было очень огромный ресурс для этих необычных оружий. Но случилось то, что и должно было случиться. На базу напали, спутники уничтожили, и все пошло как и должно было идти. Но на самом деле все очень странно звучит, помимо того, что пришельцы не любят, когда их превыше всего ставят. Эти лазерные и очень странные пушки, которые были установлены, они имели обратную связь, они регулировались автономно. Никто не верит про эту необычную историю, да и не поверит. Помимо того, чтобы поверить в эту историю, надо быть или фанатиком НЛО, или просто знать про них много чего. Но такое случилось и уже не изменить. Какая следующая цель, я не знаю. Кто следующий? Также Земля без защиты, а внизу защищать уже будет поздно, если они прилетят на Землю. А исходя от той ситуации, которую мы с вами видим и слышим, я надеюсь, вы меня понимаете прекрасно. Не дай бог, что эта необычная история выйдет за контроль не наших действий, а их, то мы с вами останемся как красивая обложка на какой-то необычной программе. До новых встреч, дорогие друзья, а с вами был Тайна НЛО.